С обнародованием этих ранее нераскрытых документов из Твиттер, дело не в том, что компании социальных сетей подвергают цензуре консерваторов. Очевидно, мы это знали. Никто не удивился, когда это подтвердилось. Никто не отрицал этого с самого начала. Нет, в пятницу мы узнали, что БигТек агрессивно и тайно работает с правительственными учреждениями, чтобы подорвать результаты того, что все мы считали свободными и честными выборами. Во время выборов 2020 года Твиттер сделал это с помощью ФБР, совершив цензуру от имени одного кандидата, одновременно работая над тем, чтобы навредить другому кандидату. Трудно представить себе более наглое нападение на нашу демократию, чем это. Наша система должна работать не так. На самом деле это незаконно. То, что сделал Твиттер, является нарушением первой поправки, а также установленного закона о финансировании предвыборной кампании. Они никогда не декларировали эти взносы в предвыборную кампанию Байдена. Это преступление. Благодаря репортажу мета Тайби, который получил доступ к этим документам от нового владельца твиттера Илона Маска, мы знаем, что это произошло. Это не теория заговора, это факт. Но вы бы не узнали, что произошло, если бы получили новости из устаревших СМИ в США за несколько дней, прошедших после потрясающих репортажей Тайби. Ни один из них не проследил за этой историей. И поэтому они отвергли эту историю. Это совершенно нормально. Конечно, ФБР тайно работала с Твиттер в рамках кампании Байдена, чтобы контролировать ваш мозг, ограничивая ваш доступ к фактической информации. Именно так работают выборы. Или они нападают лично на Мэтта Тайби за то, что он осмелился написать эту историю. Итак, те же самые люди, которые потратили недели на защиту мошенника-миллиардера Сэма Бэнкмана Фрида, который, как будто сегодня вечером вы будете рады узнать, все еще находился на богамах без предъявления обвинений. Те же самые люди говорят вам, что настоящий преступник здесь парень, который раскрывает незаконную цензуру в президентской кампании. Трудно поверить, что они это говорят. «О, но это так. Вот подборка». Илон Маск ретвитнул файлы твиттера без кавычек, сборник документов, в которых подробно описывается, как платформа социальных сетей якобы похоронила историю о том, как украинская энергетическая компания платила деньги сыну президента Хантеру Байдену. Во-первых, я просто должна сказать, что все это просто смешно и неправда. «Для меня было удивительно, что все эти Fox News или кто-то еще ухватились за это, так и не поняв до конца, что то, что произошло, по сути, бессмысленно. И это действительно оказалось хорошо». Маск, похоже, зациклился на истории двухлетней давности о ноутбуке Хантера Байдена. Это то, что мы в кабельном бизнесе любим называть горячим снимком. И это показывает глубокое невежество Илона Маска в отношении первой поправки. Теперь мы знаем, это была действительно полезная вещь. На самом деле, сегодняшние файлы Twitter, потому что мы увидели, как работает модерация контента. Мы должны увидеть, как группа людей с разными политическими идеями, идеологиями и взглядами собирается вместе в духе создания безопасной и здоровой платформы. Там так много всего интересного. Эл Шарптон объединился с бывшим помощником Джорджа Буша-младшего, чтобы сказать вам, что цензура – это хорошо. Первая леди говорит, что эта украинская компания якобы заплатила Хантеру Байдену, когда об этом якобы нет никаких сведений. Все вовлеченные в это уже признали это. И что лучше всего, Али Вильши, мы занимаемся кабельным бизнесом. Али Вильши никогда не занимался новостным бизнесом. Люди из новостного бизнеса освещают новости. Пропагандисты подвергают цензуре и искажают новости. И это то, что вы там смотрите. К Счастью, как всегда, их пропаганда грубая и не очень эффективная, в основном потому, что в нее невероятно не верится. Цензура, объясняет Бренди как немного воспитательница в детском саду, цензура называется модерацией контента. Когда мы скрываем от вас факты, которые вам нужны для того, чтобы проголосовать осознанно на президентских выборах, это, цитирую, безопасно и здорово. Скрывать от вас факты безопасно и здорово. Есть ли кто-нибудь, кто действительно в это верит? Судя по падающим рейтингам NBC, не так много людей на самом деле верят в это, но они все равно это говорят. Вот Майкл Стил МСНПК, бывший председатель РНЦ, кстати, сообщающий вам, что фактическое раскрытие механизма цензуры само по себе является нападением на свободу слова. Возвращение этих вещей на платформу, сопоставление с аргументом о том, что он всецело за свободу слова, действительно подрывает некоторые из основных принципов свободы слова, заключающихся в том, что речь идет о том, да, о свободе высказываться, но не во вред или за счет кого-то другого. И поэтому, когда вы увековечиваете ложь и так далее, вы действительно как бы смеетесь в лицо этой идеи о том, какой должна быть платформа по его утверждению. Так что в любой день, когда вы увидите, как Майкл Стил злоупотребляется читанием слов, очевидно, что это хороший день. Но отдачей действительно стала его небольшая лекция по конституционному праву. Неотъемлемая часть свободы слова Майкл Стил только что сказал вам. Неотъемлемая часть заключается в том, что вам, как американскому гражданину, никогда не разрешается говорить то, против чего возражают другие люди. Хорошо, Майкл Стил. Если у вас будет возможность, дайте нам знать, какую конституцию вы читали. Та, что у нас здесь, в США, довольно ясна. В Соединенных Штатах вы можете сказать, является ли американский гражданин тем, во что вы верите и точка. И ни при каких обстоятельствах правительство не должно нарушать это право и точка. Опять же, это первая поправка. «И благодаря файлам Твиттера, опубликованным в пятницу вечером, мы знаем, что первая поправка была нарушена более глубоко, чем когда-либо в нашей жизни». Миранда Дивайн из Нью-Йорк Пост только что сообщила, что ФБР еженедельно встречалась, цитирую, с руководителями Twitter за несколько месяцев до выборов 2020 года. И на этих встречах ФБР специально предупреждала об операциях по взлому и утечке информации государственными субъектами, которые будут связаны с Хантером Байденом и, цитирую, скорее всего, выйдут в октябре». О! Мы знаем это, потому что это появилось в показаниях под присягой бывшего главного цензора Твиттер Джоэла Рота, подписанных в 2020 году. Кстати, это был не только Твиттер, но и Фейсбук. ФБР проводила аналогичные встречи с Фейсбук, которая также, что неудивительно, фактически как прямой результат этих встреч подвергла цензуре историю Хантера Байдена. Смотрите. Во время выборов в Твиттере было много внимания из-за истории с ноутбуком Хантера Байдена, против которой мы выступали, да, так что, ребята, вы и это подвергли цензуре. Поэтому мы пошли другим путем, чем Твиттер. В основном предыстория здесь, ФБР. Я думаю, что в основном к нам пришли некоторые люди из нашей команды. Это было похоже на то, что Эй, просто чтобы вы знали, как будто вы должны быть в состоянии повышенной готовности. Мы думали, что на выборах 2016 года было много российской пропаганды. Мы обратили внимание на то, что по сути вот-вот произойдет какая-то свалка. Это похоже на это. Просто будьте бдительны. Так что это остановит историю прессы. ФБР – самое крупное и мощное отечественное правоохранительное ведомство в мире. Оно не может стать тайной полицией. Если это произойдет, то это уже не свободная страна, и она ничем не лучше, скажем, России при Путине или любом авторитарном государстве. Это авторитарное государство по определению, если крупнейшее отечественное правоохранительное ведомство начинает играть во внутреннюю политику. Но так оно и есть. И мы это знаем. И никто ничего об этом не говорит. И это очень странно. Мы знаем, что руководителем Твиттер, который ходил на эти встречи, встречи с ФБР, был человек по имени Джоэл Рот. Теперь, если вдуматься не когда не было ясно, что Джоэл Рот делал в Твиттер в первую очередь. Джоэл Рот не обладал никакими техническими знаниями. Он ничего не знал о хакерстве и иностранных делах, ничего не знал о России. О чем он знает? Джоэл Рот получил докторскую степень по изучению гриндера закона о гей-сексе в местечке под названием Юпен, Пенсильванский университет. Предположительно, школы Лиги Плюща, которая должна произвести на вас впечатление. Кстати, мы это не выдумываем. Гриндер фигурирует в своих исследованиях более 800 раз, и вы, Пен, дали ему за это докторскую степень. Итак, чтобы вы об этом не думали, как это привело Джоэла Рота на должность, которую он занимал в Твиттер, где он отвечал за то, что вам позволялось говорить и думать. Единственное, что, как мы знаем, было у Джоэла Рота, это то, что он не верит в свободу слова и точка. И он очень ясно дал это понять в интервью на прошлой неделе. Вавилон Б, я думаю, именно это и заставило его купить эту вещь. Это то, что было не особенно смешно. Человек года Вавилона Б, Рэйчел Ливайн. Не смешно. Преследование и виктимизация транссообщества в Твиттере очень реальны, очень опасны для жизни и чрезвычайно серьезны. Мы видели из ряда аккаунтов в Твиттере, в том числе из библиотек ТикТок. В частности, что существуют организованные компании, которые в частности выделяют группу, которая уже особенно уязвима в обществе. Письменные правила Твиттера запрещают неверное толкование, полная остановка. Это так здорово. Рассказывать анекдоты опасно для жизни. Это опасно для жизни. Что интересно в речевых кодексах, всегда и везде, и особенно в речевых кодексах, соблюдению которых Джоэл Рот посвятил свою жизнь в течение последних нескольких лет. Так это то, что они постоянно меняются. И вы никогда не знаете, когда они меняются или на каких основаниях они меняются, они просто меняются и обычно попадают под перекрестный огонь. И вы арестованы за то, что сказали то, о чем даже не подозревали, что вам запрещено говорить. Вероятно, самый яркий пример этого-то, что сам Ял Рот однажды напал на трассу трансгендеров в Твиттере, назвав их трансами. Вау! Тем самым угрожая их жизни. Цитирую, это не была бы поездка в Нью-Йорк без хотя бы одного большого страшного трансвестита. Это настоящий твит от Джоэла Рота, такого рода твит, который вы написали, он позвонил в ФБР. Так что теперь Джоэлу Роту приходится притворяться оскорбленным всем этим. Почему? Потому что его предполагаемое оскорбление, ужас, который он испытывает, дает ему предлог подвергнуть вас цензуре от имени самых могущественных людей в мире. Вот как это работает. Итак, люди, обладающие наибольшей властью, утверждают, что защищают людей, обладающих наименьшей властью, чтобы сокрушить вас. Именно так это всегда и работает. Кстати, Джоэл Рот удалил свои старые трени-твиты, и теперь он просто шокирован. Он просто шокирован пчелой Вавилона. Но это не только Джоэл Рот был его боссом. Согласно отчету Мэтта Таби, курировал цензуру репортажей «Нью-Йорк-Пост» о ноутбуке Хантера Байдена. И позже он был награжден за это администрацией Байдена. По-настоящему администрация Байдена назначила человека, который фактически позволил Джо Байдену избраться президентом, подвергнув цензуре критику его деловых сделок, в ходе которых он брал деньги из Китая. Она была вознаграждена тем, что получила консультативную роль в СИСА «Это будет агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности». Вы когда-нибудь слышали о таком? О, это сильно влияет на вашу жизнь. Кстати, это подразделение ДЭС. Это цензурное подразделение федерального правительства. Как это вообще может существовать? Наша первая поправка специально запрещает это. Почему по этому поводу нет судебного разбирательства? Почему люди стоят в стороне и мирятся с этим? Мы знаем, что она достигает огромных масштабов. Новые документы, раскрытые в рамках, продолжают судебного процесса Миссури против БигТек показывают, насколько агрессивна цензура, которую практикует СИСА. Настолько эффективно, что существует горячая линия, которая позволяет правительству оказывать давление на крупные технологические компании, чтобы они подвергали цензуре политическую оппозицию. Например, 29 октября 2020 года чиновник из офиса госсекретаря Вашингтона написал в СИСА «Я хотел отметить два твита с возможной дезинформацией о выборах». Дезинформация о выборах. Помните, дезинформация — это новое слово. Оно уже давно используется в разведывательном мире, но до недавнего времени никогда не использовалось в обыденных разговорах. И различие между дезинформацией и ложью заключается в том, что дезинформация может быть правдой. Она не обязательно должна быть ложной, чтобы подвергнуться цензуре. Так что раньше это была правда в качестве защиты. Если вы говорите правду, вы можете это сказать. Больше нет. С промахами и дезинформацией, если мне это не нравится, если я у власти, я могу подвергнуть вас цензуре. Итак, один из оскорбительных твитов, которым был расстроен этот политический чиновник в штате Вашингтон. Был ссылкой на предвыборный спор на губернаторских выборах штата Вашингтон в 2004 году, который разыгрался в судах. И в конечном итоге демократы выиграли это судебное разбирательство. В твите говорилось следующее, цитирую, «Штат Вашингтон в 2004 году судьи проигнорировали реальный подсчет голосов и наградили демократов». Другой твит с того же аккаунта гласил просто «бюллетени могут появиться когда угодно и от кого угодно». Теперь вы можете согласиться или не согласиться с этими твитами. Они кажутся правдивыми, но в любом случае это мнение. Это полит политический подход, и вы постоянно видите подобные твиты в Твиттере, потому что это свободная страна или была ею. Но то, что произошло дальше, шокирует. И удивительно, что кто-то стал бы ее защищать. Федеральное правительство закрыло эти мнения. В течение нескольких минут Сии пометила твиты на нескольких аккаунтах ДЭС. Эти люди с оружием. Затем Сии отправила отчет прямо в Твиттер. Пожалуйста, посмотрите отчет ниже из Вашингтона, написанный Сией, и твиты, конечно же, подверглись цензуре. Правительство закрыло случайного пользователя Твиттера с небольшим количеством подписчиков. Потому что им не понравились его или ее взгляды на выборы 2004 года в штате Вашингтон, потому что они критиковали демократов. Правительство. Это не так уж и близко. Это нарушение первой поправки к Билю о правах, к центральному элементу нашей Конституции, и это происходит постоянно. Штаты сообщали о постах, которые им не понравились, и группа ДЭС-парней с оружием заставила Твиттер подвергнуть их цензуре. Госсекретарь Кентуки делал это постоянно, документы показывают это. То же самое делал и госсекретарь Колорадо. На самом деле, Колорадо сообщила о нескольких политических пародийных аккаунтах в ДЭС, которые затем предупредили Твиттер, и все они были удалены. Кстати, все они были пародиями. Даже если бы там не было пародий. Это не имеет значения, но на самом деле это были шутки. Вы прямо сейчас видите одну из них на своем экране. Курите трав каждый день, говорится в биографии аккаунта официального-неофициального твиттера штата Колорадо. Но Твиттер серьезно отнесся к жалобе ДЭС, почему бы и нет, и подвергнул цензуре аккаунты. Цитирую, мы будем эскалировать ситуацию, написал Твиттер. В начале избирательного цикла в 2021 году сотрудники госсекретаря Аризоны по приказу кандидатов в губернаторы, а затем госсекретаря Кэти Хоббс также руководили цензурой через СИИ. Я отмечаю этот Твиттер-аккаунт для вашего обзора, написал кто-то в аккаунте Хопса в Центре интернет-безопасности. Позже СИСа была отправлена по электронной почте. Почему? По данному офиса Хопса, твиты были цитатами, попытка еще больше подорвать доверие к избирательному институту в Аризоне. Хорошо, значит вам нельзя не доверять выборам. Правда? Это штат, где самому большому округу потребовалось больше недели, чтобы подсчитать бюллетени, а принтеры не работали в день выборов, хотя они работали накануне. Но вы должны быть абсолютно уверены в себе. На самом деле вам это приказано. И если у вас нет уверенности, вы будете наказаны. В заключение письма, цитирую, «Спасибо вам за ваше внимание при рассмотрении этого вопроса для принятия мер». И, конечно же, Твиттер вскоре подвергнул их цензуре. «Спасибо вам, мы будем наращивать усилия», — ответил Твиттер. В пятый раз повторяю, это не просто оскорбительно. Это не закон. Это преступление. Преступление – это то, что происходит. Очень серьезное преступление, преступление против нашей демократии – не вторгаться на территорию Капитолия. И не смотреть на стол Нэнси Пелоси, влияя на исход выборов. В это невозможно поверить. Это также очень распространенное явление, гораздо более распространенное, чем кто-либо думал. В эти выходные Илон Маск предположил, что Твиттер вмешивался и за рубежом. Если они делают это здесь, почему бы им не сделать этого в других странах? Маск предположил, что они вмешались в бразильские выборы. Цитирую, я вижу много тревожных твитов о недавних выборах в Бразилии, он написал это в Твиттере на днях. Если эти твиты точны, вполне возможно, что сотрудники Твиттера отдавали предпочтение левым кандидатам. Хорошо. Я имею в виду, что это возможно, если бы это произошло. Можете ли вы представить, что люди, читающие вам лекции каждый день о демократии, подрывают демократию в зарубежных странах, в Бразилии, возможно в Венгрии, возможно в Сальвадоре, при любом режиме, который им не нравится. Не потому, что эти режимы представляют угрозу для Соединенных Штатов потому что им просто не нравится срез их кливера. Итак, то, что мы узнаем о вмешательстве государства в демократические выборы во всем мире, уже давно вызывало подозрения, теперь это подтверждается. И еще многое другое исходит от Мэтта и других.